Решил Чукча переспать с девушкой легкого поведения. Снял ее, провели они ночку вместе. Все у них было хорошо. На утро Чукча расплачивается, достает банку икры, слиток золота, шубу лисы, писа. Девушка легкого поведения в шоке. Думать, что же делать. Не растерялась и говорит, слушай, давай еще, Чукча, еще так еще, обрадовался. Провели они еще одну ночку. Наутро Чукча берет, все это по сумкам назад раскладывает. Она, слушай, ты что делаешь-то, а? Ты зачем все это назад-то по сумкам раскладываешь? А он ей отвечает. Ну, когда я предлагал, я платил, а ты предложила, так ты теперь мне и плати.